Так, Миша, Миша решил пристрелять свое ружье пулей. Какая пуля-то? Покажи. Полево шесть. Полево 6. Дистанция где-то. 60 шагов. Окей, okay, 60 50 тут гориллы. 50 это шагов надо, да? Там он стоит пенек. Миша, у него будет сейчас стрелять. Представьте по-хорошему. Выдохни. Вдохните и не дышите. Выше. Если бы попал, то светило бы. Выше у тебя чуть-чуть ушло. Влево. Называется выстрел в молоко в молоко, да, как-то взять Выше? Нет, это вы куда А сейчас мы поцелем вот сюда В край пня что ну ладно. Давай чё? Ну уж не купишь, блин. жалеешь пули Попытка номер два Толзи пули Да Бля, не видел, Миш. Тоже... Да, на лосы тебя брать, парень ну вот а эти обрать нежелательно, конечно. На медведя темпаче. Попробую сейчас еще из, из дробового ствола. А вдруг он хорошо бьет. Нет, ты куда-то попал, развернула пенек. Попал! А когда не, уле... не вылетело? Да как не вылетело, ты что? А ну пень-то не упал. Да, резкость хорошая. Попадание, вот, целился куда? Ну да, где-то вот вниз сюда и целился. Ну все, берем на лося, значит. На лося можно брать. дробью ебать. Попал.